Здравствуйте, друзья! С вами вновь портал ВФОК Российский голос виртуального автоспорта В записи с трассы Марина Бэй В городе Сингапур арены 19-го, последнего, финального Этапа онлайн чемпионата ВФОК Back in History Друзья, это финал чемпионата Сегодня мы узнаем все Мы узнаем, кто станет Победителем, личном зачете Чемпионом ВФОК Back in History К сожалению <coughs> Имя обладателя Кубка конструкторов мы скорее всего уже знаем, почему почему Сингапур и многое другое, почему например так мало пилотов, хотя на квалификации было больше, обо всем об этом я вам сейчас должен буду рассказать подробно и достаточно быстро, потому что даже об этом тоже буду рассказывать, потому что у нас гонка не на полную дистанцию. Итак, небольшая, к сожалению. ну, чтобы вы все поняли, должен рассказать немножко истории, ну, к сожалению, да, отсрочу этим гонку, немножко вас помучаю. Дело в том, что э, так получилось, к сожалению, что э, за ту неделю, которая прошла между Бразилией и Сингапуром, э, вот как раз почему именно Сингапур, почему не Абу-Даби, о которой я вам говорил, три или два последних этапа потому что за эту неделю всего лишь навсего не успел не успел Богдан Холошевский, и он привлек к себе в помощь Юрия Воронова. Они не успели найти нормальную версию трассы, пригодную, играбельную, если хотите, версию трассы Абу-Даби, ну, потому что это достаточно свежая трасса в реальном мире, и поэтому еще никто ее не успел грамотно смоделировать, по крайней мере, для F1 Challenge. И, и пока фактически ехать было не на чем, Хлашевский организовал, ну, как организатор организовал голосование, на выбор предоставил две трассы. Ну, собственно, выбирать было больше не с чего. Это получилось либо Сингапур, либо Сипанк малазийский, который, в принципе, здесь совсем недалеко. Ну, естественно, большинство выбрало Сингапур, как вы видите своими глазами. На самом деле, вы знаете, эта гонка уже началась, но она прошла буквально 3-4 круга, и у сервера Антона Плешкова случились проблемы проблемы с интернетом. Соответственно, они вообще-то были и перед этим, там, на вармапе, на и вообще все это воскресенье получилось что сервер слетел гонка была остановлена было абсолютно очевидно что эти проблемы так и будут продолжаться поэтому решили быстро пересоздать сервер, пользуюсь, так сказать, попросив об этом Дмитрия Семкина Дмитрий Семкин сделал, создал сервер но, опять же, получилось так что не все к нему могут почему-то зайти какой-то непонятный глюк просто некоторые не могут зайти на сервер и все тут, поэтому пилота стало меньше например, не смог зайти тот же Антон Блешков к сожалению, мы потеряли его на стартовой решетке и э, поэтому, раз был первый срыв сервера, полная дистанция гонки 61 круг было пройдено меньше 40%, 40% это 24 круга, здесь было пройдено где-то 3 или 4 круга, рестарт по регламенту дается на 60%, это 36 кругов, именно столько мы сегодня увидим. А то, что было до рестарта, в принципе, в этом нет смысла, потому что, смотрите, да и не имеем такой возможности, потому что, ну, не сохранился повтор, но и смысла нет, потому что все равно будут пилот стартовать в соответствии с результатами квалификации. Вот как раз об этих результатах сейчас мы и поговорим, друзья. На самом деле, данная версия трассы Сингапур тоже получилась не идеальной, потому что, да, она красивая, здесь правильно смоделировано на ночь, освещение, но так получилось, что сама чисто конфигурация трассы вышла намного быстрее, более скоростная трасса, чем она есть на самом деле, пилоты проходят повороты быстрее, это привело к тому, что времени, времена по суху на практике были намного быстрее, в районе минуты 35, это, сами понимаете, это почти на 20 секунд быстрее, чем нужно, но на квалификации пошел дождь, и от этого получилось так, что времена показаны были соответствующие реальным временам Формулы-1 в сухую погоду, ну, приблизительно соответствующие, но на полпозиции Дмитрий Семкин, «Форс Индия». Вот еще раз о том, что абсолютно равная физика болидов в чемпионате. Даже «Форс Индия» может побывать на пол позиции, Но, с другой стороны, не будем забывать, что с «СПА она в реальной «Формуле-1» она на полпозиции была. Uh, так, Дмитрий Семкин Минута 52 секунды 332 тысячных Почти на полсекунды отстал Илья Соболев Браун Гран-при uh, Второе место для Ильи Соболева И вообще оба пилота, которые отсутствовали В, в Бразилии Видимо здесь будут доминировать Далее, далее На третьем месте стоял бы Роман Гранатович Но это дебютант Был бы дебютантом, если бы вышел на старт Но, к сожалению, он является одним из тех пилотов, которые не смогли зайти к Семкину Время у него было Минута 53 512 тысячных Далее в пропасти почти в 3 секунды Дмитрий Клочков, БМВ Заубер На четвертом месте стартует Богдан Холошевский, Один из главных претендентов На титул Заступает он в этой гонке за Феррари А вовсе не за Торо росса но это я а позже вам расскажу, почему вообще между так сказать, вакантные места в разные команды. за борьбу в них была настоящая перепития, но это длинная история, расскажу во время гонки. Далее стоял бы напарник Холошевского Антон Плешков, но а я об этом уже говорил, а время у него минута 56 689 тысячных. У Холошевского, кстати, я забыл сказать, его время на полсекунды лучше, 56 195. А после Плешкова стоит, он смог сюда попасть, Никита Богданков, Браун Гран При никита богданков минута 59 31 тысячная Далее Алексей Ермаков Макларен Мерседес 2 минуты 666 тысячных секунды Вот такое вот <свят> несчастливое время Хотя посмотрим Дмитрий Загоруйко Тора Росса 2 минуты 3 секунды 318 тысячных Далее у нас находятся пилоты те которые там Евгений Баринов Он присутствовал на практике но не присутствовал на квалификации поэтому старт Стартует с решетки, времени нет. Кирилл Именин тоже самое. Он нету, он даже присутствовал на квалификации, просто не показал времени. Но по каким-то причинам самостоятельно принял решение стартовать с питлейна. И уже в обязательном порядке с питлейна стартует Артур Бореев, пилот которого не было с Китая. Но в квалификации его тоже не было здесь, поэтому будет стартовать из боксов уже в обязательном порядке. Еще буквально пару слов, прежде чем мы начнем. Конечно, внимательный зритель спросит, а где же Юрий Воронов? Юрий Воронов, к сожалению, заболел. Ну, это создало дополнительные проблемы, в том числе и с трассой, в том числе и... В... В его, так сказать, жизни, там, с учебой, с университетом. Ну, вы, в принципе, должны это прекрасно все понимать. И по этим причинам он принял решение не выходить сегодня на старт. К сожалению, да, вот сегодня у нас будет такая половинчатая борьба за титул, но для Холошевского это совсем не гарантия победы, потому что мы все знаем, что сколько раз он, что... Начиная с Китая 2004 года, он только в половине случаев доехал до финиша, и сегодня ему финиш вообще не гарантирован, в принципе, и трасса тоже сложная, не обязательно из-за интернет проблем, не обязательно из-за дисконнекта, поэтому это вовсе, друзья мои, по крайней мере для самого Холошевского вовсе не облегчает борьбу за титул, все еще может случиться. Но, к сожалению, то, что не смог прийти Антон Плешков, это, к сожалению, друзья мои, убило борьбу в Кубке Конструкторов, потому что у Макларена 162,5 очка, а у Феррари 151,5 очко, поэтому даже если сегодня оба Макларена сойдут, а Холошевский выиграет гонку, все еще 10 очков, нет, да, 10 очков он получит, но останется всего 1 очко. Поэтому, к сожалению, друзья, мы уже вынуждены констатировать факт, что Макларен выиграл в Кубке Конструкторов. Почему, к сожалению? Ну, просто потому, что он сделал это без борьбы сегодня. Ну, а так-то, конечно, хочется пилотов всех, которые выступали в этом сезоне за Макларена, поздравить. Это Алексей Апарин, конечно же, Алексей Ермаков, Кирилл Именин, который сейчас поедет за Макларен, и Никита Богданков, который ездил за Макларен прошлые два этапа. Ну что ж, друзья, хватит уже болтать, приступаем. Смотрим старт гонки. Итак, друзья. Сейчас начнется гонка, которая ответит нам на самый главный вопрос. Кто же станет чемпионом? Вот какой-то непонятный был дымок рядом с Маклареном Кириллом Именина, который позже переместится на питлейн. Итак, 60% дистанции, 36 кругов. Примерно час будет идти эта гонка, но я думаю, она не станет от этого менее интересной. Загораются стартовые огни, светофоры. Обороты до небес. И начинается финальная гонка чемпионата. Семкин стартует в принципе правильно. И его никто не обходит в первом повороте. За ним Соболев, Клочков. И здесь широковато выходит. Соболев возможно, сейчас получит шанс на атаку. Первая, четверка без изменений. Соболев, Клочков, Холошевский. Вот кто дальше? Мне показалось, там была Тора Росса. А, да, именно так, значит, пятый Загоруйка. А, посмотрел бы, что там на самом деле творится, но уж больно интересно. И Соболев идет в атаку на первом серьезном торможении. И проходит Форс Индию. Проходит Форс Индию Семкина. А Клашевский Клочко... едва не прошел Клочкова, Клочков, а Клочков куда-то вылетел, но это в итоге Лака. В итоге Клачков сам едва не обогнал Семкина. А, ну что ж, в общем-то... Можно, думаю, ответить Да, пятый загоруйка шестой Богданков, его вплотную преследует Баринов, а там и Ермаков, который, на самом деле, я так думаю, позиции это все-таки потерял. Это те, кто выехал из Питлейна, они, в принципе, достаточно близко, не так много потеряли здесь, как это обычно бывает на трассах, на других, причем Бореев впереди и Ну, но, в общем-то, едва ли-то надолго. Здесь Соболев ведет пелитон на первом месте. Uh, да, за ним вплотную следует Дмитрий Семкин, uh, который, в принципе, uh, ну, одну позицию за этот круг уже проиграл. Uh, посмотрим, что будет дальше. Uh, да, на BMW Zauberе далее. Кстати, единственная гонка, по ходу в этом чемпионате будет у BMW Zauberа, именно как у BMW, потому что ни в 2006, ни в 2007, ни в 2008 эта команда на счет не присутствовала. Uh, в принципе, там вот... Uh, там, по-моему, Александр Горбунов. А, не нет, простите. Александр Никишин должен был ехать за БМВ Заугар. А, но в сборке эта машина получилась как-то. Баринов, кстати, обогнал. Обогнал. Прошел а, сейчас а, Никиту Богданкова, но тот идет в контратаку. А, нет, здесь, похоже, это, из этого ничего не выйдет. А -а -а. Александр Никишин должен был ехать за БМВ Загар, но э, машина в сборке оказалась бракованной. Давайте. Да, посмотрите, Кирилл Именин впереди, и причем как он сильно впереди сейчас. .哦. Он намного впереди Артура Борева. Похоже, у Артура какая-то авария случилась по дороге. Но, в принципе, передний спойлер на месте. Ну или просто банальный разворот. Дмитрий Семкин не отпускает не отпускает своего визави э, с, с тем же самым мотором ну да, Браун против Форс Индии Макларен далековато, Холошевский начинает атаковать Дмитрия Клочкова, похоже, в принципе здесь тоже будет борьба, вот Клачкова но это лак, это сегодня, да, сегодня у Дмитрия, к сожалению, какие-то проблемы которых не было на нюрнбург за ними, в принципе, пытается не отставать Дмитрий Загоройко, вот, в принципе, можно заметить, что у него шлем, как бы, имитирует ту же раскраску шлема, которая была у Кими Райко, именно на гран-при Монако 2006 года, в принципе, именно благодаря этому шлему Дмитрий оказался в но, там, на самом деле, вся история как была с этими постоянными переходами, ну, Просто, Ух ты! Разбита машина у Никиты Богданкова. Я, я конечно, понимаю, что это немножко, ну, скажем так, не литературно, но она разбита буквально в хлам. Я сомневаюсь, что ее починят на пидстопе. Вы посмотрите, просто посмотрите на это. Машина в отвратительном состоянии. А, так это Евгений С Бариновым. Там что-то произошло, потому что у него машина куда более целая, но она без заднего антикрыла. Вот оно в чем дело, оказывается. Значит, сейчас... Во-первых, их уже обоих... Нет, пока только не обоих, а пока только... А, обоих просто Никита Богданков все-таки сходит, да. Ну что ж, одного Брауна мы уже потеряли. Зато другой ведет гонку, как и положено в 2009 году. Ну что ж, Кирилл Именин их уже обогнал, скоро, видимо, обгонит. Да, ну, в принципе, за счет пидстопа успеет, наверное. Может и не успеет. Да нет, должен успеть. Я это о том, что сейчас... Артур Бареев обгонит, скорее всего, и Евгения Баринова, если тот вообще не примет решение сойти. Нет, он, видимо, будет стоять на педстопе. Ух ты, а что это с Евгением Баринова? Но он просто встал. Видимо, какие-то неполадки с машиной А, а посмотрите, Холошевский впереди! Ой-ой-ой, как мы... Жалко, мы это пропустили а, Ну, в принципе, на, повтор... на старте там ничего не было Ну, кроме, может быть, обгона В принципе, я думаю, это стоит посмотреть Давайте посмотрим два повтора а, Того, как Илья Соболев обогнал Дмитрия Семкина И того, как Холошевский прошел клочков Потому что, если один момент мы видели но ну, там просто был достаточно интересный обгон То вот здесь мы этот момент вообще упустили Из внимания, к сожалению И, в общем-то, давайте восстановим эту маленькую некую Итак, вот с камеры э, Илья Ильи Соболева. Вот здесь они выходят на главную прямую. И преимущество в скорости у Брауна. Э, хотя обычно как раз на прямых-то Форс Индия должна быть быстрее. Но все-таки у нас здесь нереальная Формула-1. И э, за счет этого... Ой, простите, меня, камера. Да, вот здесь проходит. А там, да, там у Халашевского были как раз шансы пройти. Это был один из самых лучших шансов пройти Халашкова. Но он нашел, видимо, шанс получше. Мы сейчас как раз это посмотрим. Вот здесь это произошло. Там еще мы видели, по-моему, Браун разбитый. Или какую-то другую может быть. Да, вот здесь перед тоннелем. Просто ошибся на выходе из поворота. Дмитрий Клочков. И в результате Холашевски его прошел. На самом деле это случилось задолго до того, как мы вообще переключились на повтор. Где-то чуть ли не за два круга. Или за один. Ну, в общем-то, мы это достаточно давно пропустили. Ну что ж, вернемся к гонке. Но в целом Дмитрий Клочков не отпускает Хлашевского, и теперь ведется, так сказать, обратное преследование. Потому что Хлашевский пока не сильно. Ну, вообще, да, вот здесь он немножко оторвался, но в целом он пока не в состоянии стряхнуть со своего хвоста БМВ, Это глюк, да ладно. здесь, в общем-то, на самом деле, он за счет этого мало что потерял. Да, так что здесь еще борьба далеко не закончилась. Вот здесь самый медленный поворот. А, да, Дмитрий Загороев по-прежнему пятый, но, видимо, догнать всю эту группу он не в состоянии. А, я даже больше скажу, его догоняет Ух ты, его догоняет Ермаков. А, позади Именин и только позади Баринов. А самым последним сейчас, получается, идет... Ой, простите, Бареев там был. Вот здесь как раз Евгений Баринов идет самым последним на трассе, потому что... А, ну да, потому что... Никита Богданков сошел, а здесь другой Браун, все тоже как не может встряхнуть с хвоста упрямую Форс Индию Дмитрия Семкина, может быть сейчас мы увидим шоу в стиле СПА Франкошам 2009 года, правда да там была вторая Форс Индию, но первая это была как раз Феррари, в целом, что здесь можно сказать, то, что вот здесь борьба далеко не закончена, Феррари тоже... А, вы посмотрите, они еще и... Я думал, на самом деле, что они отстают от этой группы, от первой пары, но на самом деле вторая пара не отстает. Дуэлянтов И все четыре болида все еще достаточно близко Хотя, конечно, не так, как на первом круге Холошевский сейчас, кстати, идет на титул Потому что это его третья позиция его более чем устраивает Возможно, даже он попытается догнать кого-то из пары впереди Потому что, ну да, у Воронова Который, к сожалению, здесь не присутствует 96 очков, у Холошевского 92 Холошевского на 4 очка или больше Даже 4 достаточно, потому что у него больше побед Будет даже в том случае, если он не выиграет эту гонку <связывая> ну да, вот, к сожалению, с Ворном так получилось Но Ворнов как бы э ну, сказал так Ну, раз уж так получилось Ну, пусть будем считать, что э Я вернул Клашевскому дисконнект Ну, или даже в Празиле э Так что, в общем-то Может быть, отчасти это, конечно, несправедливо Но, может быть, и э Как-то тоже своя доля справедливости в этом есть Тут уж, как говорится, каждый останется при своем мнении да, постоянно какие-то проблемы Дмитрия Клочкова И просто надо надеяться, что они не помешают ему Закончить хотя бы гонку Пока я говорил о Воронове Они обогнали на круг Артура Бореева весьма успешно Но Дмитрий Клочков начинает отставать постепенно Все-таки от Холошевского Что тут Ермаков? Мне казалось, он приближается к Загоруйку, Но на самом деле как-то у него этот процесс замедлился сейчас Потому что как-то больше не получается у него догонять Или может быть просто какая-то пауза Определенная Вильям с В W30 Артура Бореева пока идет на предпоследнем месте И вот мне интересно догонять ли его сейчас Евгений Баринов Да, догоняет, еще как Потому что между ними было куда большее расстояние так что здесь тоже, возможно, скоро... Опа! Вот догонял, и... Вот чем это кончилось? Развернула На выходе с первой эски. Но, в принципе, может быть, здесь еще не все потеряно. Да, вот здесь, посмотрите... Блин, какая... Да, извините, просто вырвалось, но... До да чего плотная борьба? Вот просто вот на всех этапах так. Просто что-то невероятное, на самом деле, друзья. У нас давненько такого не было. Вот здесь немножко Соболев было прям видно, что он немножко лучше вышел из этого поворота. Да, там его на эфире были с BMW не совсем недалеко. Нет, BMW как раз далековато все-таки. Ну вот с камеры Флажеского, как он видит и Браун и Форс Индию, все это достаточно недалеко. Вот здесь как резко. Работает рулем Дмитрий Семкин. Обратно он немножко чуть-чуть подобрался к Соболеву. Но здесь, в принципе, постоянная достаточно величина между ними. Она не меняется. Так, опа, мне показалось. Показалось, немножко повело машину в Заубер э, Клочкова. Так. Ну, может быть, не приближается Ермаков, но все, все еще достаточно близко. Там вот чь чья-то деталь машины за паребриком валялась. Ага, это передний спойлер Бореева за счет чего. За счет чего его все-таки догнал. А, вот оно что. Он догнал Бореева. Но ну, Борев-то сейчас в боксы едет, но он, да. Он не смог его обогнать, потому что вынужден был пропускать на круг Дмитрия Загоруйка. Артур Бареев, в свою очередь, идет ремонтироваться. Ну, в принципе, Евгений Баринов тоже там был, так что восстанавливается, скажем так, равновесие между ними. Да, это лидирующий лес Соболев. Там вот, можно заметить в верхней части шлема, которую мы как раз здесь видим, слева там... Надпись, никнейм на форуме ВФОК, никнейм Ильи Собоева, Илья 007. Но здесь он, к сожалению, зеркально повернут, э, отражен, так как вот как-то вот текстура вот так вот шлема немножко неправильно наложилась. А Дмитрий Семкин все еще не отстает, между ними не более секунды. Чуть-чуть подостал, нет, ну в принципе он там и был холошедский, полторы секунды идет на твердое третье место пока что. Но в принципе все еще может измениться, потому что хоть у нас... 36 кругов, но на пидстопа заезжать придется как минимум один раз. Так что здесь еще тактика, стратегия может измениться. Евгений Баринов как будто, мне кажется, пытается вернуться обратно в круг с Дмитрием Загоруйко. В принципе, может быть есть какая-то.. Если Баринов сейчас объективно быстрее Загоройку, то почему бы не попробовать это сделать? А, в общем-то мы видели, как Дмитрий Загоройко пытался что-то подобное сделать в Бразилии, правда у него там не особо в итоге это получилось. Пусть да, он сначала вернулся, но потом все равно Воронов его об... опередил на круг. А Загоройко был на втором месте, таким образом Юрий Воронов в прошлый раз всех обогнал на круг, хотя в итоге пошел на три пидстопа, в отличие от почти всех остальных. Но нет, здесь пока у Баринова не получается это сделать, это задумка. Бареев теперь последний, он благополучно починил машину. Нет, все-таки самая интересная борьба здесь, хотя и без обгонов. Холошевский еще больше от них отстал и, в общем-то, Клочков тоже отстал. Вот, Да, кстати, пока Дмитрий Загоройко отбивает такие псевдоатаки Баринова, вот теперь-то Ермаков совсем близко. Вот что интересно. Да-да-да-да-да, вот он там, смотрите, за Рено. Правда, вот как раз Баринов сначала... Да, Баринову придется этот Макларен пропустить, потому что... И так... Опа! Подскочил на поребрике, жалко, вот мы ну, вот с этого ракурса не увидели. А здесь вообще широко заходит, и... Ну, в общем-то, сейчас это все на руку только Ермакову, на самом деле. Да, вот его глазами, и, в общем-то, здесь он может отыграть позицию на этом... В принципе, посмотрим. Кстати, вот, да, он решил здесь э, Евгений Баринов все-таки пропустить. А вот теперь это уже на руку загоруйка. Ну, в принципе, посмотрим, как здесь будут развиваться события. Именин э -э, тоже, в принципе, на самом деле не сильно отстает. Э -э, да, вот как раз Евгений Баринов, а Артур Бареев в одиночестве. А, так, вот здесь немножко увеличилось расстояние, тем более Семкин здесь вышел шире. Да, у Илья Соболев немного оторвался, все-таки не выдержал такой упорной долгой борьбы Дмитрий Семкин. Соболев немножко ушел в отрыв, но, в принципе, опять же, все еще может измениться. Эта трасса на самом деле очень сложная, в том числе за счет того, что здесь она более скоростная. Здесь на самом деле довольно просто совершить ошибку и повредить болит об стену, учитывая, что все-таки здесь э, стоит достаточно чувствительный уровень повреждений. И э, даже как-то был такой момент, когда на квалификации э, кто-то из пилотов сказал, что здесь как-то зачем вы поставили такой на сервере высокий уровень повреждений. И просто постоянно машина разбивается буквально любое касание об стену. А э, ему говорят, что это же на самом деле все так и было. Просто трасса такая, надо меньше ошибаться. Действительно, здесь уровень высокий, стопроцентный, ну, по меркам, естественно, игры F1 челлендж. здесь уровень повреждений заметен просто как никогда. Потому что здесь достаточно касания машину, чтобы какой-то, ну, сдвиг в худшую сторону в машине произошел. Вот, например, такого касания достаточно, чтобы на пидстопе пришлось немножко слегка подправлять заднюю подвеску. В принципе, сейчас... Ну, это только испортит все Дмитрию Семкину. Но с другой стороны, это не настолько еще сильное повреждение, как с спойлер, а, так что здесь еще, может быть, это просто мелочь. А, ну что ж, первая тройка растянулась, даже четверка, потому что Дмитрий Клочков тоже отстает, но не так далеко, как можно было бы подумать. Да, на четвертом месте БМВ Завер. А, ну, в принципе, не отстает сейчас Алексей Ермаков, но и догнать непосредственно на расстоянии атаки Дмитрий Загоройко у него не получается. Так что после первых кругов у нас все-таки проявился характер трассы. Обгонять здесь достаточно ну, тяжело, но возможно. А Зато у нас все пилоты идут, ушли, ну, впрочем, достаточно плотно, и здесь это, на самом деле, немножко легче делать, именно идти плотно, близко к сопернику, но не обгонять его. Так, значит, где у нас... Ну, Кирилл Имен у нас в одиночестве, к сожалению, опять же, это будет не такой прорыв, как на Кунгара-ринге так бы мы может увидели много интересного <смех> потому что здесь так ему не получается но ну, на самом деле ему там пилоты сами помогали кроме может быть форного и холошевского ну в принципе холошевский тоже потому что там же был дисконект все-таки а вообще вот вот тоже был не совсем хороший контакт и Семкин, кстати обратно подобрался даже не за счет этого контакта а нет все-таки не настолько обратно подобрался таки некоторых да, вот в быстрых поворотах кажется, что далеко, а в медленных кажется, что близко. Но, в принципе, это нормально. Главное, чтобы это не с толку. Что теперь? Давайте посмотрим на время. Да, вот как-то резко так вот время быстро достаточно идет, но это естественно, потому что всего 60% дистанции, 36 кругов вместо 61 Вот все-таки Холошевский сейчас подотстал от этой парочки, потому что там все-таки дуэль, в наверное, в его ситуацию лучше не лезть, да и не в состоянии он на самом деле это сделать, потому что и Вот даже, даже по внутреннему радиусу умудрился немножко стенку задеть. Потому что в данной гонке его 60 не соответствует скорости Force Индии и Брауна. И, в общем-то, сейчас главное третье место, ну или в крайнем случае четвертое. Это все по силам, потому что это все, что как раз Фолошевского в этой гонке устраивает. И самое главное, доехать до финиша. Вот, это сегодня его кредо, если хотите. Потому что сегодня, ну, конечно, не все от него зависит. Это, опять же, к вопросу его постоянных дисконнектов, Но сегодня он должен доехать до финиша просто любой ценой чтобы стать чемпионом. В принципе, сделать это реально, опять же, если не будет проблем с интернетом. Алексей Ермаков ближе подобрался, мне кажется. Или это опять же то, что из-за того, что у него медленный поворот. Но, ну, в принципе, может быть и нет. Может быть, действительно прогресс какой-то есть. В принципе, мне кажется, что действительно так. И, посмотрите, ну здесь уже это совсем близко, но ну потому что в этом повороте Загоруйка сработал хуже. Но здесь об обогнать трудно. Но, возможно, по своей. Ух ты! Переворачивается, переворачивается. Осторожно, проехал, дабы не самому попасть под турелоса. На самом деле интересный момент. Предлагаю посмотреть повтор с камеры Дмитрия Загоруйка. Вот здесь у него переднее крыло на месте. Вот вам. Как у нас обычно это бывает после столкновения крыло пропадает, а здесь оно на месте. Да, просто слишком быстрое прохождение данной связки. Поворотов и Ермаков проезжает дальше. Ух ты, Баринов! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! И чье-то колесо. Да, это Дмитрий Загоруйка. Да, и он сходит. Ой, какой кошмар. Так, ну тогда у нас появляется повод посмотреть этот повтор еще из камеры Баринова. Итак, вот он вроде бы нормально проходит. А тут Торороса, и есть контакт. И все. Да, вот колесо. Передний спойлер оставшийся от самого Баринова. Но машина-то... И Баринов тоже сходит, потому что машина вообще разбита невероятно. И он сразу, он даже выходит с сервера. Ну что ж, достаточно обидно. Мы сразу за один, так сказать, присест потеряли двух пилотов. А все это, между прочим, за счет всего лишь навсего борьбы Алексея Ермакова и Дмитрия Загоройко. Таким образом, на пятое место выходит Ермаков, на шестое а Кирилл Именин. Ну, так, а где у нас... Знаете, у нас и Артур Бареев где-то тоже сошел, он не был замешан в том инциденте, но, видимо, где-то тоже пострадала его машина. А это о чем? Нам говорит, у нас всего шесть машин на трассе, mm -hmm. причем только Дмитрий Загоруйку у нас остается на север Но, может быть, он будет сообщать тем, кто на форуме, может быть, тому же Воронову о том, что происходит здесь на трассе. В принципе, это практикуется достаточно часто, когда тот, кто сошел, остается в боксах и ну, так на фору пишет основные события. Mm -hmm. Борьба здесь продолжается, но борьбой это мы называем условно, потому что это скорее преследование. Чем конкретная борьба, потому что обгонов тут не наблюдается, даже э, конкретных атак, э, время, ух ты, как мы быстро приближаемся к середине дистанции, что, в принципе, логично. Э, в общем-то, где-то на середине должны быть спидстопы, э, ну или даже, может быть, на двух-третьях гонки, потому что, ну, в общем-то, да, должны быть... Э, должны быть потому что по-моему там по топливу бак э, во-первых это и так рискованная тактика потому что машина будет крайне тяжелой э, ну и в целом там по-моему не позволит э, размер топливного бака проехать всю дистанцию э, алексей ермаков кстати едет за Юиса Хэмилтона который в этой гонке в реальной формуле 1 выиграл ну впрочем там, конечно, Феттель мог помешать, но это не будем, в короче, обсуждать реальный Формула-1. В конце концов, на дворе, это вот если брать именно время, когда производится эта запись, на дворе это уже три этапа позади реального Формула-1 2010 -го года. Итак, Соболев, Соболев никак он не может бывало уже вот что отъедет он уже от Дмитрия Семкина, но настырный все Семкин все-таки возвращается, я не хочу оскорбить Дмитрия, но вот в данном случае так вот можно на самом деле сказать, потому что ну, никак, никак он его с хвоста не уберет, но в принципе это дополнительный прессинг, потому что сейчас любой из них может ошибиться, э -э да, именно любой, не только Соболев. А Этим может воспользоваться кто? Фалашевский, который отстает, но, в принципе, он на том расстоянии, на котором он сможет их опередить, в случае, если кто-нибудь из них допустит какую-нибудь аварию. Если сейчас кто-то из них зайдет на стоп, то Фалашевский также временно опередит того, кто это сделает, потому что расстояние там, на самом деле, немного, там где-то секунд, ну, может быть, от 8 до 10 секунд отставание это на самом деле не так уж и много это не позволяет скажем так не дает право на ошибку на ошибку именно этим пилотом ты тут всем приблизился но нет Пока не может, потому что вот здесь на прямой скорость-то как раз выше у Соболева. Это как раз то, что стоило позиции Семкина в самом начале. А, на этой прямой все-таки. Ух ты! Нет, просто перетормозил. А, это был дым из-под резины. Ой-ой-ой, опа... есть контакт! Есть контакт, но не разворачивает и.. А, ух, как красиво! вот, вот нервы, вот прессинг. А, был контакт. Обоим пилотом это может... Ух ты. Опа! Есть, нет переднего спойлера. Вот и все, вот ошибка. Все, Холошевский выходит на второе место. По крайней мере временно. Потому что... Потому что вот Семкин сейчас едет на пидстоп, так сказать, вне очереди. Может быть, он не планировал делать это сейчас. Ну, теперь зато на Форс Инди еще меньше прижимной силы. Может быть, даже... Нет, Дмитрий Клочков отстал сильнее. Он вряд ли успеет выйти на третье место. Хотя всякое может быть. Посмотрим, подождем. А, ну, а Макларуна говорить даже нечего. Они вообще не там, особенно Именин. А, посмотрим. Значит, а, может быть, сейчас... Ну, давайте посмотрим на Соболева. Может быть, он тоже в боксе. Нет, в боксе он не едет. Зато вот сейчас должен просто ехать кто? Дмитрий Семкин. Вообще-то заезд... Ну да, немножко промахнулся, в принципе, без, без спойлера это простительно А вот кто? Вот Калашевский Да, и... Значит, давайте посмотрим на пидстоп Считать не будем, потому что там спойлер Достаточно быстро, похоже, только ремонт спойлера, но в крайнем случае поменяли резину, потому что заправки не было, судя по времени, потому что... Ай-яй-яй, нехорошо белую линию пересекать, однако. Ну да ладно. В принципе, едва ли там уже будут какие-то протесты, потому что каких-то... Нет, ну вообще-то они могут быть со стороны там Баринова, например, там вот или Дмитрия Загоруйко, ну, вообще посмотрим, там, в принципе, были ситуации спорные между Бариновым, Бореевым, там, непонятно, почему Бореев сошел, Значит, да, не успел Дмитрий Клочков, не успел выйти на третье место. Значит, на третьем месте сейчас Дмитрий Семкин, а Флэшерский на втором. Клашевский на втором. Это как раз, можно сказать, маленький бонус за аккуратность. То есть, я как раз об этом говорил, воспользовался первой же ошибкой. Может быть, и Соболев что-нибудь такое возьмет, да и чебучит. Но на самом деле сейчас, по крайней мере, на время прессинг снят, а если не снят, то ослаблен, потому что в целом по чистой скорости Холошевский догнать Соболева не в состоянии, а Семкина как раз холошиста будет держать, даже если Семкин его догонит. Так что сейчас пока что гора с плечи, с плечи или Соболева, может спокойно пока что полидировать. Там может быть и на пидстоп заехать. Да, середина дистанции уже близко Ну, значит, сейчас пройдено Где-то 36 делить на 2 Это будет 18 Ну, где-то сейчас где-то 15-16 Кругов пройдено Да, где-то так а, По моим подсчетам с другой стороны, то, что у нас э, попал на питлейна Дмитрий Семкин, это немножко убило борьбу, потому что сейчас ее на самом деле на трассе почти нигде нет, вот разве что, мне кажется, Клочков начинает к Семкину приближаться, или он просто был достаточно близко после выезда из боксов. Да, борьбы нет, практически каждый пилот идет, ну, если так можно выразиться, в относительном одиночестве, потому что, вот, давайте посмотрим, вот где сейчас э, Соболев и Холошевский там где-то в 8 секундах. Даже может быть в 5-6, но э, все равно это пока далековато, и учитывая, что в целом в гонке сегодня м -м, объективно Соболев быстрее, все-таки э, он боролся с Семкином за полпозицию, хоть и проиграл подождю полсекунды. Э вот Семкин-то на самом деле сейчас еще дальше Но возможно к Холашевскому он сейчас приближается Мы пока об этом ничего сказать не можем Мы этого не видим Но в целом Достаточно интересный этап Достаточно интересная гонка для последнего этапа В общем-то не самый неудачный вариант Закрытия сезона К тому же и это пока просто я делаю Так издалека промежуточные Результаты, потому что все-таки еще Ничего не ясно В самой гонке все может измениться Как в худшую, так в лучшую сторону. А, ну, сильно-то лучше уже вряд ли, все-таки пилоты, которые сходят, их же не восстановишь. А, вот вы знаете, наверное, все-таки Дмитрий Загоруйка и тоже вышел с сервера, и на самом деле никто сейчас на форум писать не будет, что же здесь происходит. А, обидно, может быть, же сидел, кто-нибудь и ждал с предвкушением. А... Ну что ж, лидирует Илья Соболев на Браун Гран-при, Браун GP, чемпионская машина, все как и должно быть. Но, правда, пока это вовсе не гарантирует победу, еще все может измениться. Тот болид, который сегодня уже превратился в заводской Mercedes GP Petronas, который пилотирует уже не Дженсен Баттон и Рубенс Брикела, а уже... Михаил Шумахер и Нико Розберг. Причем Розберга пока все получается получше. В общем, опять мы как-то переключились на реальную формула 1 э -э, Вернемся к нашей. Э -э, снова 2009 год, точнее не снова, но снова слики э -э, Вернулись в чемпионат, которых не было, начиная с Аргентины. Э -э, но на самом деле как-то в челлендже, может быть... Э -э физики не чувствуется такая разница в этих различных типах резины слики псевдослики а дмитрий клочков без переднего антикрыла достаточно интересный момент это значит что он сейчас его очень быстро сейчас догонит алексей ермаков и алексей ермаков у нас подбивается на четвертое место таким образом ну да там в общем то шансов на самом деле не было это я акутик конструкторов макларен его уже выиграл и мы говорили, что там даже если Макларены сойдут, да там в пока речи и не идет. А вот здесь достаточно опасный поворот, как раз там, где горой ошибся, не будет здесь инцидента, все-таки отсутствует крово. Нет, типа очков проходит аккуратно. Даже как-то даже как-то может быть просто Ермаков немножко аккуратнее, потому что как-то уж больно долго он не может пройти. Опа, лак какой, ух, опасно. Вот может быть он правильно, может быть он этого опасался. Но ничего, плачков-то все-таки э, в боксы поедет, так что. А там, посмотрите, и Менин относительно недалеко, что? Будет борьба между напарниками. Э, да, Соблев, очевидно, отрывается от Хлашевского, э, а вот приближается ли Семкин, пока сказать невозможно. Нет, расстояние тоже, на самом деле, это можно сказать, и он не приближается. А вот, вот сейчас должен, по идее, пропустить уже наконец, потому что должен поехать в бокс. Кто-то заезжает, это не всегда странно, но, может быть, без переднего антикрыла это на самом деле сложно сделать, правильно? Тоже достаточно быстрый пит на самом деле. Я, опять же, не считал времени. Да, проходит еще и Именин, вот что интересно. Кирилл Именин успел пройти, а это значит, что <laughs> вообще недостаточно... Опа! У нас Илья Соболев в боксах. Вот это уже вполне обычный пит-стоп. Интересно, а флошевский -то -то сможет его пройти и полидировать немножко? Я посчитаю. 10 секунд у меня получилось, друзья. Ну, как вот обычно, решил немножко посчитать. Ахлашевский а тоже в боксах, вот что интересно. Вот, не смогли. А это значит, что Семкин Семкин возвращается на второе место. Они заехали одновременно. Вот в чем дело. Я, я еще главное, когда сижу, считаю, смотрю: вот там же на петле не была видно такая, скажем, пространство, где видно, что если пилот проезжает мимо, то его там видно. А я не вижу Феррари, думаю, где же Феррари, она вот же, она рядышком. То есть отрыв между Соболевым и Хлашевским сохраняется тем же, но туда вклинивается и Дмитрий Семкин. Но Семкина спасло то, что крыло-то он потерял, та, еще, до... находясь достаточно в большом отрыве от Хлашевского. Но посмотрите, Хлашевский-то рядом, вот что. Все-таки, да, потерял время. Ну и пидстоп у Семкина, может быть, в каком-то смысле плановый, потому что, может быть, он не внеплановый, но он совпадал примерно по времени с пидстопом Хлашевского. Вот только пидстоп-то... А, ну мы уже минули среднюю середину дистанции, да, пидстопы у всех у них будут единственными. Ну, может быть, да, просто Семкину пришлось на единственный пидстоп поехать чуть раньше за счет этого. В принципе, по топливному баку, я думаю, у него это, скажем так, получится. Там ничего такого нет. Клочков догоняет, не отстаёт. Да, он догоняет обратно Кирилл может быть, здесь будет смена позиции в итоге. Ну, посмотрим, главное, чтобы была борьба А уж как она закончится, это... Главное, чтобы они друг друга не вынесли э -э, Не поубивались друг об дружку э -э, Вот здесь... Э -э... По-моему, в полузаносе прошел предыдущий поворот Дмитрий Семкин. Хлашевский недалеко. Может быть, сейчас между ними будет борьба. Тем более, все-таки, после различных перипетий у Семкина, может быть, какие-то проблемы с машиной будут. И, может быть, она будет чуть медленнее, чем до этого. И, в принципе, пока у Хлашевского сейчас есть шанс уже реально побороться за второе место, а не выйти на него за счет пидстопов. Ну, в принципе, может быть, и не так очевидно Клочков догоняет. Так он, очевидно, догоняет э, Кирилла Именина, но, в принципе, думаю, борьба здесь еще возможна. А, Алексей Ермаков пока что в одиночестве, но в целом пара Именин э, клочков там достаточно недалеко. И вообще, пока все пилоты, я так понимаю, в одном круге. Ну да, там были Баринов, Бореев, которые отставали уже на круг, мы там видели, э, но э, в целом-то они уже все сошли. Э, а вот здесь мы видим, что Холошевский подбирается, подбирается к Форс-Индии. Возможно, у нас сейчас будет борьба Форс-Индии и Феррари, аля спафранкашам. Но посмотрим. В конце концов, Керса тут тут нет. Мо чемпионат, то есть не чемпионат, а данный этап проводится на моде PNT 2009 Одним из авторов которого является Юрий Воронов И чемпионат на VFOH.net есть на этом моде И там предлагался каждой команде вариант физики с Керс или без Правда сказать, никто Керс не выбрал И поэтому, ну, только сам Воронов, может быть, и какие-то другие авторы мода Там, например, еще Александр Горбунов может быть только им известно, как там этот Керс применяется и работает. Был летний чемпионат В ФОК А1. Опа, а чей-то передний спойлер. А чей-то передний спойлер. Ух ты! Это вновь Дмитрий Клочков, и на этот раз у него полностью разбита машина. Примерно как у Богданкова, но возможно... и он очень медленно возвращается в боксы. Я, честно сказать, даже не слышу звука мотора. Нет, он есть, но очень-очень тихий. Смотрите, как помят задний спойлер. Нет, он сходит, он сходит. Еще одного пилота потеряла гонка. Но зато вот здесь борьба накаляется, потому что совсем уже... Да, сейчас будет... Ну, ну что ж, ну, ну, теперь Дмитрий Семкин будет в позиции обороняющегося, поймет, каково было на первых кругах Соболеву. А в гонке-то всего 5 машин, друзья мои Вот что, к сожалению, плохо Это Соболев на первом месте Семкин на втором, Хлашевский на третьем Ермаков на четвертом, но который едет в боксы И Именин, который, может быть, даже сейчас сумеет на время обойти Обойти своего напарника Напарника второй раз за весь сезон, но не подряд Именин достаточно неплох он был... А, он тоже едет в боксы Как бы там сейчас опасной ситуации не возникло нет, успевает Ермаков уехать, но смены позиции не будет даже на время. Кирилл Именин дебютировал в Имале 1994 -го года, правда, да, он приехал вторым. Это просто для дебютанта достаточно большое достижение, но немножко набедокурил за счет того, что, по-моему, то ли один, нет, один раз он, это было в начале гонки, он вынес Халашевского, с которым боролся, собственно, за второе место, но там это произошло за счет того, что в итоге, как оказалось, он его просто не видел, я имею в виду имени Халашевского, и вот... За счет этого так получилось. А потом еще Холошевский облегчил жизнь тем, что боролся с Каминовым достаточно жестко. Кто-то прошел на круг, да, Соболев, Соболев прошел на круг, Кирилла Именина. вот, простите, не та камера, вот, это я хотел включить вам, чтобы показать, как близко флошевство. Он не приближается так активно, скорее всего, он до этого приближался только ради, то есть, не ради, а за счет какого-то падения темпа у Семкина. Опа! Он ошибается, он ошибается на выходе с поворота, едва не утыкается в стену, но вроде бы все нормально. Ну что ж, маленькая фора для Дмитрия Семкина, который, как вы видите, в принципе, далеко за счет этого не отъехал. То есть, я к тому, что времени-то особо был, не было потеряно. А... Так что здесь еще не все сказано. Что у нас там со временем? Две трети гонки мы уже преодолели, друзья. Вот видите, как быстро. А... Так что еще неизвестно даже, что было бы, если бы вообще дистанция была бы полная. Может быть, у нас опять бы на финише было 3 или 4 машины. Э -э трасса опасна. Вообще, э -э еще давным-давно, ну, а не так уж давным-давно, но в целом давно, когда еще просто договаривались, какая трасса будет на этап, на этот, на 19-й. Э -э там опарин, Алексей Опарин сделал топик, тему голосования. И предложил там проголосовать, там были опять же те же пресловутые Малайзия, Абу-Даби, но не было Сингапура. И, собственно, Флашевский говорит, а почему, не... а почему нет Сингапура, отличная трасса, давайте сделаем. А, а парень отвечает, нет, трасса слишком опасна, все поразбиваются, все поврезаются, так что нет не будет сингл, но в итоге идея провалилась. Мы видим, что едет. Я вообще на самом деле не знаю, может быть вы этого не видели. Там мелькает. Вот сейчас должны уже увидеть. Там Макларен. Макларен скорее всего Кирилл и который теперь и пара Семкина Флашевский проходит на круг. Семкин это уже сделал, флажески это только предстоит. Да, это действительно Кирилл и Да, вот он здесь пропускает и Иферрайн. Макларен в реальной Формуле-1 опередил Феррари в кубке конструкторов, но здесь он просто чем это тоже делает, уже в борьбе за первое место. Но да? именно в гонке это сделать, видимо, не судьба в целом опередить Феррари. Илья Соболев спокойно лидирует, пока не совершает никаких ошибок, что, в принципе, естественно, прессинга пока что нет, потому что Семкин сейчас занят скорее обороной, чем пока достаточно позиционной, но обороной. Мне показалось, он здесь немножко этот поворот. В общем-то, надо признать, что Калашевский вернулся на ту, скажем так, позицию по времени относительно Семкина, на которой он был до того, как допустил там маленькую ошибку в медленном повороте. В том, кстати, на выходе с того поворота, на торможении, перед которым Семкин обогнал Соболев на первом круге, это было именно там. К сожалению, здесь почти нет поворотов. Буквально 2 или 3 поворота со своими собственными названиями. А так все повороты пронумерованы с первого по, если не ошибаюсь, 23 поэтому сказать, вот там тот поворот, вот тот поворот, где случилось тот то то-то, а это все на самом деле можно запомнить только зрительной памятью, потому что на самом деле это сложно. У меня, знаете, такое впечатление, что на этой прямой Холошевский тоже быстрее семки а это значит, что возможно Семкин настроил свою форс-индию больше напряженную силу, потому что как-то вот на этой прямой перед тем поворотом Холошевский заметно отыграл, ну где-то от трех до четырех десяток мне показалось. Так что, а вообще трассы, несмотря на то, что, то есть, пилоты проходят не полную дистанцию, значит, есть, можно сделать какие-то вольности в настройках. Немножко, там, например, тормозные трубки, ну, вот, которые охлаждающие, ну, сделать немножко поуже, потому что чуть меньше нагрузка. Сделать радиатор поменьше. Но, несмотря на это, трасса достаточно требовательная, Особенно к тормозам. Мы видели это на гонках реальных Формулы-1 уже дважды. Особенно в 2009 году. Там, например, тот же Марк Уэббер. <сесс este man> так что здесь, на самом деле, с этим главное не переусердствовать И, в общем-то, под финиш могут быть у оставшихся пилотов возникать проблемы Я Соболев едва не заделся в стену, но продолжает лидировать И, в общем-то, осталось ему не так уж и много, скорее всего, он уже выиграет эту гонку, потому что Семкин там занят обороной, потому что это уже действительно не позиционная прямая оборона от Холошевского. потому что Холошевский совсем его догнал. Так, где там остальные? Ну, нет. Два Макларена очень далеко. Да, два Макларена очень далеко. И вы знаете, у меня такое впечатление, что Соболев относительно недавно обогнал на круг Ермакова. А, ну, в принципе, здесь пока смотреть действительно немножко, кроме вот этой борьбы. Борьбы Форсинди и Феррари. А, вот посмотрите, на выходе из этого поворота как приблизился. Совсем близко. не ну потому что до этого поворота МакПаулс они были немножко подальше. И едва не разворачивает. Едва не разворачивает. А, в этом среза это а вот. Это вот уже нехорошо. И попытка атаки. Нет, закрывает, закрывает калитку. И вот здесь поворот такой хитрый. Э -э закрыл калитку, за счет этого оборота у Холошевского слишком сильно упали. И э -э вышел он из этого поворота уже намного медленнее. Э -э но такова особенность этой трассы. Здесь э -э такие вот, скажем, так вот вилять хвостом, э -э наподобие лисы. Это, на самом деле здесь намного проще, чем на других автодромах, но мы видим, что за счет этого Семкин немножко выиграл. Он чуть-чуть оторвался, но это ненадолго, потому что видимо Холошевский сейчас обратно сократит это отставание, начнут повторные попытки атаки. Так что здесь еще все возможно. К сожалению, этот транспарант нам немножко неудачно закрыл, но в целом мы ничего не пропустили. Посмотрим, так, Макларены в порядке. А, так вот, именин, он... Нет, ну, на бог, он на круг, он их сейчас не обгонит. А вот зато Илья Соболев сейчас отрывается. Поэтому здесь уже говорить о по победе Семкина или Плашевского уже вряд ли приходится. С другой стороны, вот случись сейчас что, и борьба вот этих двух пилотов уже превращается в борьбу за победу. Так что всякое возможно. Но, на самом деле... Вот вот здесь круг назад э, лучше прошел Холошевский, но здесь он не получил такого преимущества. А, опять вот эта злосчастная Шикана, например, в, на выходе из которой, если мне не изменяет память, не в 2008 году разбил свою Феррари. А, вот опять этот достаточно хитрый поворот. Но теперь они его проходят его правильно. И Холошевский ближе. Посмотрите, вот он, я говорил, он смог вновь... Сократить отрыв На самом деле борьбу он сейчас ведет Можно... Опа! Но здесь тоже, да, был контакт маленький со стеной Здесь достаточно тоже Закрыл калитку Семки, но флешевский сейчас времени почти не потерял на этом Но здесь так Либо ты проходишь, успеваешь быстро промыкнуть Либо все-таки калитку тебе закрывают ну, близко, да, он смог сократить расстояние обратно Я к тому, что сейчас, в принципе, Холошевский хоть и борется Да, действительно, видно мотивация на обгон Но, на самом деле, обгонять особого смысла нет Потому что позиция, на которой он сейчас находится, его полностью устраивает То есть борется ради чистой борьбы Другими словами Вот все-таки на этой, здесь последнем повороте сработал немножко лучше съемки Но здесь Холошевский приближается обратно Здесь поворот достаточно интересный Потому что выход из него обеспечивает впоследствии лучшую скорость Вот на этом... На этой дуге. И вот здесь, что самое главное. Здесь поворот тоже важный, чтобы eh, правильную скорость, так сказать, напрямую себе обеспечить. И, похоже, будет атака, потому что пытается войти слепстрим. И пройдет ли тот же номер, что и у Се Соболева нет. Потому что, даже не потому, что Семкин был быстрее, а потому что не уверенно вошел в поворот флажерский. Но это уже была атака третья подряд, наверное. Может быть перед этой шиканой? Нет. Хотя семкин прошел, мне показалось немножко хуже. И вот здесь, то есть они одновременно немножко пох похуже прошли, чем надо бы. Вообще у них в этом бороте разные траектории, достаточно интересно. И, похоже, будет еще одна атака, потому что, ну, посмотрите, как близко. Есть, есть, будет сейчас атака, но... Перетормаживает, перетормаживает, посмотрите. Ой-ой-ой, как он медленно сейчас вынужден идти. Просто для того, чтобы вписаться, и то с контакта. Ну что ж, Сенкин... Э, умело, так сказать, подставился. Э, и вновь выходит вперед на... Ну, по крайней мере, на некоторое время, на некоторое расстояние. Что мы здесь видим? Да, вот теперь Феррари подальше. Ну что ж, небольшая фора. А на самом деле... Э, на самом деле не так вот много времени осталось, но, в принципе, здесь Холошевский-то э, обратно вернуться успеет. Э, скорее всего, сейчас обратно приблизится. Так, э, да, вот здесь э, Соболев проходит Макларен. Макларен это. Да, это Макларен Алексей Ермакова. Вот сейчас он его только обгоняет на круг. Э, Да, Клашевский сейчас вынужден обратно приближаться на расстояние атаки, но, по-моему, это у него прекрасно получается. Ну, как прекрасно? Постепенно. В принципе, да, он приближается обратно к Форс Индии, Достаточно заметно это. Ну что ж, ну Макларен идут в одиночестве, разве что вот Ермакова недавно Соболев обогнал. И Соболев тоже идет спокойно, даже медленнее. Вот там мы видим Макларен. Так что, к сожалению, мы вынуждены опять вернуться сюда, потому что, ну, на, в остальном просто не на что больше смотреть. На трассе больше ничего интересного не происходит. А вот зато Дмитрий Семкин и Богдан Холошевский догоняют теперь... Алексей Ермакова, не говорит ли это о том, что Соболев там... Соболев-то на самом деле далеко-то не отрывается. Так, вот поворот последний перед туннелем. Да, вот здесь туннель. Вот так Так, друзья мои, Соболев-то не отрывается. Вот что интересно. Так что здесь еще ничего не решено. Возможно, эта пара сейчас его догоняют. Я вот к чему. Так что борьба у нас на финише будет весь, похоже, интересная. А может быть и нет. Может быть, просто где-то потерял время. Соболев, а сейчас будет начнет опять отрываться. Но интересно, вот что главное. Очень интересно. Сейчас вот, возможно, вот Ер... Ермаков на Макларене, он, возможно, сейчас немножко замедлят Сёмкина. И это. Это может сыграть злую шутку. Опа! Вы знаете, вот с камеры с темки удара не было, а вот здесь удар-то был. Дань. Ой-ой-ой-ой. Нет, это сход. Это сход для Алексея Ермакова. Потому что здесь э, дым из двигателя, отсутствие колеса. И Здесь, кстати, так, на траектории-то неудачно стоит. Нет, это сход, к сожалению. Это сход для Алексея Ермакова. А, ну вот неудачно он пропустил на круг, точнее, ну, в общем-то, наверное, все правильно делал, вот Дмитрий Семкин, наверное, немножко поторопился, ну, на самом деле, его это понятно, потому что он сейчас думает об одном, как не пропустить Холошевского, он сейчас занят этой обороной, и этот круговой как-то совершенно, можно сказать, для него не в тему. Да, поэтому на четвертое место прорывается к фидеумении. Но у нас осталось 4 болида, друзья мои. В лучших традициях той же Венгрии. Ой, как опасно флешистки атаковал. Но в этом повороте он у него уже третий раз подряд не может обогнать Сёмкина. А, так что вот у нас, как я это говорю, в лучших традициях Венгрии. Там, например, Монако. Правда, Монако это официально три машины, потому что... А, нет, нет, нет, нет, там вообще 2. Ну, или там, например, Китая. Да, в Монако три машины на практике, две в теории, потому что э -э, Холошевский-то потом дисквалификацию получил. И вот здесь платную. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, что это было, что это было? Ой, какой кошмар. Неужели Воронов чемпион? Нет, нет, Холошевский продолжает движение, но это, знаете, это лак. Он, похоже, несмотря на то, что мы видели, мы ничего такого не видели, он, похоже, это было машину съемкина. А он продолжает движение, как ни в чем не бывало. Хотя вот можно здесь заметить, вот между в просвете, между колесами и, собственно, корпусом носовой частью болида, что вот левый-то подкрылок он помя, в отличие от правого. Но.. Это где-то, наверное, в другом столкновении. А, посмотрите, какая вмятина. Это же действительно удар от Холошевского. На левом понтоне. Сзади. Ой-ой-ой, какая вмятина. А Холашевский едет в бокс очинить машину. Ну что ж, теперь у нас совсем борьбы не осталось, разве что... Да нет, Семкин после такого удара уже не будет догонять э, Холашевского. Но с другой стороны, Холашевский сейчас на третьем месте, в крайнем случае не на четвертом. Если он доведет машину до финиша, он даже приехав в самом последнем в этой гонке, извиняюсь, пропустив даже Кирилла Именина, он будет э, чемпионом. Но на волоске просто он висел сейчас просто от того, чтобы потерять все. А, просто на волоске. Я даже больше скажу, он едет все еще без переднего спойлера, потому что еще не доехал до бокса. Сейчас, в принципе, теоретически, ну он, конечно, вряд ли допустит такую ошибку, но все-таки без переднего спойлера сейчас можно еще в одну аварию попасть. Чисто уже просто а, не справившись с машиной. Но, похоже, таких проблем у него не возникает. Осталось все меньше и меньше поворотов. Вот так доехать до колеса обозрения, на самом деле. Ну вот, последний поворот, теперь только заезд в э -э боксы. Да, вот он здесь. Ну что же они как все так заезжают-то в него неправильно? Ух ты, это что? А, нет, Кирилл Именин, он был в круге позади. Кирилл Именин был в круге позади, поэтому он сейчас вот просто возвращается в один круг с Холошевским. Да, машину чинят, но посмотрите, как она помята. Ну что ж, Дмитрий Семкин, похоже, закрепляется на втором месте. И, в общем-то, скорее всего, пилоты так как и финишируют Соболев, Семкин, Фалашевский и Кирилл Именин. Соответственно, Браун GP, Форс Синди, Феррари и Макларен Мерседес. Кстати, три болида на Мерседесах, вот что интересно. Ну а какие тут еще были моторы? У Бареева была Тойота, например, у Барина Рено. Феррари Загоруйка. Ну, в принципе, моторы были представлены, по-моему, чуть все, все. А, ну да, еще БМВ, Заудер, Клочкова. Касворка здесь еще пока нет. Так что вот. Посмотрим пока. Полный круг глазами Ильи Соболева. Вот Стартовая прямая достаточно короткая, не самая длинная прямая, первый поворот, достаточно коварный вход вот в эту изкук, которую, он, кстати, благополучно срезает. Потом такой медленный поворот, в э, котором можно вот так вот широко выйти, что, в принципе, тоже неправильно. А потом быстрый такой поворот, э, такой вот, такой вот быстрый поворот, который достаточно важен для в плане того, что он задает скорость вот на этой прямой, то есть э, надо пройти его грамотно, чтобы не потерять скорость здесь. самое одно из самых жестких торможений на трассе перед optimism. Левым поворотом, потом поворот направо, почти под 90 градусов. Потом э, такой затяжная дуга налево э, с переменной скоростью. И еще одна прямая, после которой следует та самая коварная шикана. Э, вот здесь. Э, теперь быстрая связка на пр правых-левых поворотах э, на самом деле просто Соболев проходит не так уж и быстро. Вот этот поворот налево самый медленный. Далее прямая, достаточно длинная, с такой вот дугой, теперь поворот направо, вот здесь как раз трижды Хлошевский не мог обогнать Семкина, далее еще одна небольшая прямая с дугой в конце, после которой ведет еще один поворот направо. Не самый медленный, поворот налево И следующий поворот налево вот под туннель да, Такой маленький туннель под трибунами Достаточно интересное место Поворот направо, здесь достаточно коварный поребрик Далее, вот поворот, который легко срезать Но на самом деле срезать-то тут нельзя Сами понимаете, срезать вообще нигде нельзя И последний двойной, может быть даже тройной поворот Скоростной достаточно, который выводит нас вновь на главную прямую ну, в общем, посмотри. Опа! Какие-то проблемы с машиной у э, Дмитрия Семкина. Вот он сейчас в повороте Сейчас тоже к нему, похоже, Гермако Именин э, хочет вернуться в один круг с ним. Э, но ну, в принципе, возможно, это обуславливается просто тем, что нет скорости у Семкина. И действительно, мы видим, что скорости у него на самом деле нет почти. Да, у Семкина явно какие-то проблемы с машиной, но это.. В принципе, неудивительно, учитывая, сколько перипетий пережила его Форс Индия. Нет, пока именин все-таки не рискует так уж прям сразу лезть, возвращаться в круг, и, может быть, правильно делает. Сейчас, пожалуй, с этим не стоит торопиться а Посмотрите, это у нас какой поворот А, ну это тот поворот, где Семкин проиграл Соболеву А на самом деле, уже не так далеко Видимо, действительно, у Семкина какие-то проблемы Потому что между ними сейчас не то расстояние, которое должно было бы быть после пидстопа Так что у Семкина явно сейчас что-то не так И сейчас весь вопрос, успеет ли он удержать второе место до финиша, теперь похоже Так что это тоже в таком смысле Борьба, на его разворачивает! Его разворачивает в шикане! Ну эм, вот жалко сейчас не полный экран был в этот момент. И Халашевский еще ближе становится теперь к съемке, ну и Менин, естественно возвращается в один круг. Он, он правильно осторожничал. в итоге разворот, а так мог бы как Баринов резаться в загоруйку. Мне такое впечатление, что... У на проблемы на торможении А это нам говорит о чем, что... Ух ты, да он уже совсем близко Я имею в виду Богдан Холошевский И, а, может быть, и на разгоне, но... Совершенно явно, что то не так с машиной нет, здесь вроде бы торможение было нормально. Но холошевский то всё ближе Вот, вот она там, Форс Индия, вот она Или это была какая-то другая машина? Но... но в общем-то это... Да, это была Форс Индия как раз а, так что сейчас у нас будет борьба за второе место, если это, конечно, можно будет вообще назвать борьбой, а, учитывая скорость-то, скорость. -то, скорость. знаете, возможно, там проблемы с тормозами. Возможно, проблемы с тормозами, ну или просто уже машина убита. С другой стороны, она у Халашевского тоже убита, потому что, ну да, там был всего один удар, но удар был очень-очень мощный. И чинился достаточно долго. Ну вот, собственно, и все. Собственно, ух ты, осторожничать-то как? Или что, не хочет обгонять, что ли? Да, как-то сейчас, то ли это была просто осторожность, то ли действительно не хочет обгонять. Но выбора-то нет, потому что вот здесь, да, про немножко осторожно, чтобы там, не разбиться в его машину, потому что Дмитрий Семкин вновь разворачивает в шикане. И что ж, Феррари выходит на второе место. Второе место, конечно, в борьбе с Маклареном не очень поможет, да вообще не поможет, но тем не менее. И сколько у нас остается? У нас остается всего ничего, наверное, ну где-то три круга. Для лидера, не более того. Ну, впрочем, как для лидера, все равно этот лидер еще пока, кроме именина, никого на круг не обогнал. Но, может быть, успеет обогнать Семкина раз у него такие проблемы, но Феррэйт там точно в круг не попадет. Ну, я имею в виду, в один круг отставания. Так что там, в принципе, все нормально. Ух ты! Промахивается. Задает за а Можно было покрут... Покрут... покрутануть жука, <odel inclusion> например пончика. Но в принципе за подобные э, действия э, правда на обычной машине в обычном э, э, городской ситуации вот Льюис Хэмлтон не э, терпелся проблем. Э, вообще, на самом деле, плашости сейчас, да, он не в круге, но он достаточно далеко, он в полукруге от э, и Соболева. Это, и он так за счет э, того, что заезжал до питстоп, и в целом за счет того, что борьба с Смкиным он все-таки замедляла. Ну и вот, посмотрите, очередной разворот. Отсюда просто у меня один-единственный вопрос. Доедет ли вообще Дмитрий Семкин до финиша? И не догонят ли его уже не на круг, а вообще не догонит ли его теперь Кирилл и Милин? Так что здесь есть над чем задуматься, друзья мои. Потому что... Я не понимаю пока, что именно не так. Ну, точнее, там можно увидеть, что там спойлер помят, там понтон сзади лев... с левой помят. Но в целом непонятно, что именно мешает сейчас Дмитрию Загоройку. Ой, простите, Дмитрию Сёмкину, что же, бывает, уже совсем, друзья. 19 гонка все таки уже. Да, времени остается совсем не чуть-чуть. Может быть, сейчас... Uh, это, кстати, всего ли? Это вот после двух разворотов подряд в этой шикане. Это первый раз, когда он проезжает, нет, без разворота. Uh, имеет, в принципе... Такой звонок странный был, как будто кто-то заехал на петлэйн. Или мне просто показалось. Нет, на петлэйне никого нет. Может быть, сейчас имеет смысл переключиться на Дмитрия Семкина? Ой, ну, видите, совсем запутался. На Илью Собрева, потому что, uh, может быть, это даже уже последний круг для него. И его разворачивает! Вот так номер! Его разворачивает... И он теряет передний антикрыло, и с этим передним антикрылом ему теперь, точнее, наоборот без него он теперь должен доехать круг. А нет, ну Холошевский его не догонит, если это последний круг, если вот последний, то то та там-то может быть получится интересно, там может быть Феррари выиграет гонку. Да, не зря мы на Соболева переключились. Он еще здесь перетормаживает. Но это самый медленный поворот. Здесь, в принципе, это почти что логично. Ну и Холошевский замедлится. Знаете, наверное, действительно последний круг. Тем более, что вот сейчас Соболев... Друзья, прошу прощения за паузу, потому что... Ну, так получилось, я, конечно, понимаю, совсем не относится к гонкам, просто над моим домом только что, просто на чудовищно низком расстоянии пролетел вертолет, и я даже немножко испугался. Я прошу прощения за это лирическое отступление, но потому что это на самом деле было очень страшно и очень красиво. ой ой ой ой что же вытворяет Соболев, он пускает обратно в круг! Именина, правда, непонятно было на круг или на два Он его обгонял и... Он что, еще и в боксы едет Что, финиш Аля Шумахер, Сильверстоун, 98? Нет, нет Все, это финиш гонки Это финиш гонки И это то, к чему сейчас совсем чуть-чуть остается доехать Совсем чуть-чуть остается доехать Холошевскому. И тогда он будет чемпионом Но еще целых два поворота Точнее, уже один. И... Это что? Он останавливается. Но у него же не могло закончиться топливо. Или он, или он что? Или он Сёмкина пропускает? Может быть, потому что, друзья, вообще-то, вы знаете, вот просто если... Ну, просто поискать причину... Вот, посмотрите, посмотрите! Посмотрите! Он останавливается, он не понимает, потому что он не может понять, как же так, Феррари, под... Феррари чемпион останавливается, он не понимает, что его просто пропускают. А, именину до этого дела нет. Да и Соболифон пончики крутит. Но он тоже застыл, посмотрите, он не понимает, что происходит. И проезжает, проезжает. А, Холошевский тоже не заглох. И Богдан Холошевский становится чемпионом. Чемпионом в ФОК «Back in history». Ну, на самом деле. Кто-то, может быть, уже это и так понял, может быть, кто-то не знает, но на самом деле это была радиовставка, ну, естественно, не так, как сам Богдан э, общался со своими боксами, на самом деле, это просто э, то, это финиш э, по радио, это то, как финишировал Михаил Шумахер на Гран-при Японии 2000, 2000 года, ну, просто так, небольшая аналогия, э, но радость но свежеиспеченного чемпиона примерно такого же рода, э, ну, он зашел в бокс, а и менее и Соболев все еще крутит пончики Жука, Жуков, как хотите Но самое главное сегодня Это вот это, и посмотрите, у него боксы прямо под подиумом Он финиширует третьим Знаете, у меня такая просто теория, догадка Почему он пропустил Семкина Во-первых, потому что красивая борьба почти всю гонку Во-вторых, потому что у него нет ни одного третьего места за весь чемпионат Ну, теперь есть Да, вот и появляется в боксах Ну что ж, друзья Сегодня мы видели классную гонку, и давайте подводить ее итоги. Ну вот и появляются на ваших экранах результаты этой гонки, гонки. затем будет уже итоговое, итоговое положение в личном зачете в Кубке Конструкторов, потому что победил Богдан Холошевский, который большую сезону провел часть сезона провел за Феррари, хотя выступал за Минарди, Тора Росса, Заубер, Заубер Петронос тогда еще, ну в принципе да, за другие команды он не ездил. Uh, Но ну, а победил Макларен. Макларен, опять же, это как я уже говорил в самом начале, еще до начала гонки, это Алексей Апарин, Алексей Ермаков, uh, Кирил Именин и Никита Богданков. Uh, Вице-чемпионом становится Юрий Воронов, тоже его с этим поздравляем, это большое достижение. Э, учитывая, впрочем, что, кстати, вот я сегодня говорил, что проходил такой кубок А1 Гран-при, э, этот кубок выиграл как раз Юрий Воронов, он стал там чемпионом, так что, ну, может быть, тоже может быть справедливо, что не выиграл два чемпионства, а второе пришлось отдать, но э, не знаю, как-то вот сами судите. Э, бронзовым призером становится Алексей Ермаков, потому что за счет своей стабильности он обходит такие... Алексея Опарина, Ну, буквально там на очки Но, тем не менее, обходят Алексей Апарин получает четвертое место Пятое место все-таки удерживает Удерживает за собой Антон Плешков Совсем чуть-чуть не хватило Кириллу Еменину Но шестое место тоже великолепный результат Ну, остальные позиции вы сможете посмотреть э, В таблице зачетов Которая скоро появится вот сейчас, впрочем, должна уже появиться на ваших экранах. Друзья, мы не заканчиваем с вами, потому что чемпионат закончен, но второй сезон уже начался, уже прошло... Ой, дайте же я посчитаю сколько. Уже прошло несколько этапов. По моим подсчетам получается, ну, пять, по-моему. Давайте посмотрим 91, 88, 86... Ой-ой-ой... Пять или шесть этапов, друзья Мне сейчас как-то считать-то Эти девяносто первый, восемьдесят восьмой Восемьдесят шестой, восемьдесят второй Да, пять этапов, пять этапов уже прошло В полный вообще сейчас будет немножко паузы, Потому что сейчас ваш покорный слуга Сначала сделает некоторые видеообзоры Первого сезона, но потом, друзья, не пропустите Второй сезон Онлайн чемпионата в Valkback in History В Back in History 2 Если вы мне так позволите, по-английски Не менее интересно, на этот раз, друзья друзья мои, у нас будет все по-другому. У нас мы начнем с 91 -го года, но мы будем двигаться мало того, что так сказать, в старину, то есть еще более древние, совсем еще более исторические сезоны, То так мы еще и будем двигаться туда в обратном порядке. То есть будем начинать с более современных машин, друзья. Это будет очень интересно, потому что если в 91 году первый этап это еще более-менее нам привычный образ гонок, то что мы еще более-менее можем, как бы, может мы то, что еще видели, то что мы можем понять, то далее будет все более-более так сказать, древние гонки Которые для нас непривычны Совершенно другие трассы И многое, многое другое Друзья, не пропустите полный сезон второй, Вы будете в полном объеме Ну а что будет после второго сезона Загадывать трудно, в конце концов Он еще далеко не окончен так что ваш покорный слуга тоже будет комментировать второй сезон. Также будут гонки с комментариями. Не пропустить это будет очень интересно. Ну что ж, а здесь вы уже посмотрели зачеты, кубки конструкторов. И мне остается только с вами попрощаться. Празднуют Холошевский, празднуют в Макларене. Сезон окончен. Был он очень интересным и по большей своей части непредсказуемым. Ну что ж, это все, друзья. Смотрите видеообзоры, гонки с комментариями следующего сезона и многое другое. Участвуйте в чемпионатах на VFOG.net. Удачи вам, прощаюсь с вами до следующего сезона. До свидания.